Сегодня у нас 13 июля 2022 года. И наш вебинар будет посвящен уходу за жирной проблемной и чувствительной, что немаловажно, кожей, в том числе с новинками профессиональной косметики Гильтек. Я постараюсь уделить внимание и молодой, и взрослой проблемной коже, поговорить о том, как производится чистка лица, какие виды чистки лица можно делать, например, с нашими средствами и комбинировать наши средства, например, с какими-то другими марками, если чего-то в линейке не хватает. Также мы поговорим о домашнем уходе, о том, как построить домашнюю рутину при проблемной коже молодой, возрастной, как комбинировать антиэйдж препараты с противоспалительными препаратами, когда нам нужно использовать... Косметику как бы вместо лечения, да, когда мы можем себе это позволить, да, когда у нас не очень сильно выражен патологический процесс. Естественно, косметику не всякую, конечно, а лечебно-профилактическую. И, соответственно, когда мы подбираем уход, когда дерматологам уже назначено лечение, зачастую агрессивное, как, собственно, нивелировать побочные действия агрессивных препаратов. Прежде всего, хочу небольшую такую дифференциацию произвести, то есть определить различия и в подходах к уходу за молодой и зрелой проблемной кожей, и вообще чем отличается, как правило, молодая и зрелая проблемная кожа. Конечно же, это не четкие стопроцентные отличия, потому что и молодая, и зрелая проблемная кожа, она может практически идентичную клиническую картину иметь, но очень часто все таки эти отличия наблюдаются, скажем так, в большинстве случаев. Если мы представим как молодую кожу, то кожа, условно говоря, до, 20, до 25, ну максимум 30 лет, ну, чаще до 25 считается кожа молодой на самом деле, то при таком варианте, например, акне и акнефорных дерматозов реже наблюдается повышенная чувствительность. А, например, если кожа зрелая, чаще наблюдается... Повышенная чувствительность чаще сопутствует акне, например, нарушенному гидролипидному барьеру и связано с тем, что гидролипидный барьер с возрастом начинает все медленнее восстанавливаться, обновление эпидермиса замедляется и поэтому, собственно, какие-то проблемы с чувствительностью, они чем старше, тем больше шансов, что они возникнут. В молодой, зрелой, молодой проблемной коже преобладают чаще всего э, такие формы акне, но здесь как раз э, надо сказать, что э, есть небольшая разница между женщинами и мужчинами, потому что у женщин чаще э, такие подострые и не очень выраженные, белотекущие процессы наблюдаются, а вот у мужчин, у мальчиков молодых, Соответственно, острые бывают формы, фульминантные формы, которые требуют сразу, например, достаточно серьезного медикаментозного лечения, а именно значения системных ретиноидов, примеру. Но все же, если вот так вот как бы общую статистику представить себе, то все-таки в молодом возрасте больше преобладают комедональные формы, и либо, вот если это гормональный какой-то очень сильный такой всплеск, дисфункция, собственно, идет по этому пути, то у молодых мужчин бывают острые фульминантные формы. А в зрелом же возрасте преобладают все-таки подострые, но папулупостулезные формы. То есть, учитывая то, что чем старше, опять-таки мы становимся, тем меньше выраженность, скажем так, закупоривания пор за счет того, что они тугие, густое кожное сало, да, то есть в уже более старшем возрасте поры становятся более тоничными, кожное сало достаточно легко оттуда, в принципе, эвакуируется, но и заполняются они за счет этой тоничности тоже. Достаточно легко, тем более, что у нас все-таки поры заполняются не только кожным салом, но и случным эпителием внутрипротоковым. Поэтому, конечно, если замедляется, собственно, обновление кожи, да, обновление эпидермиса, то есть замедляется оно не только на поверхности, но и внутри протоков сальных желез. Поэтому угребывает, собственно, и у молодых, и у более взрослых, зрелых людей, но паплопустулезные формы, которые как бы сразу перескакивают в эту стадию, минуя чисто комедональную форму акне, это больше характерно для зрелой кожи. При молодом акне, да, условно говоря, ну и акнеформных дерматозах, часто поражаются другие сиборейные зоны. То есть, что я имею в виду, это грудь, плечи, спина, то есть те зоны, на которых тоже активность социальных желез может повышена, и, соответственно, там могут возникать и комедоны, и воспалительные элементы. В зрелом варианте тоже, конечно, такое бывает, но по статистике реже. То есть очень часто поражается лицо. Кроме того, в зрелом возрасте уже не только акне или акне тарда, да, как называют возрастное акне, но и розация подключается чаще всего, хотя, к сожалению, сейчас наблюдается помолодение, если можно так сказать, этой патологии. И, увы, розация может дебютировать и в достаточно молодом возрасте. Но в среднем паплопостулезная стадия розации, она все-таки характерна для возраста 30 плюс. Если там лет 20 назад она была характерна больше для возраста 50 плюс вот, или 45 плюс, в общем, у женщин светлокожих ближе к клемоктерию, то сейчас молодые девушки до 30 тоже могут иметь такую клиническую картину ретоматозной или папупупустулезной розакции. Что касается молодой кожи и зрелой, да, ну вот явная разница в том, что, конечно, у молодой кожи еще нет признаков фотоэхронстарения, то есть нечего корректировать, можно только профилактику фотостарения оказывать, защищая кожу от ультрафиолета, используя внутрь и наружно антиоксиданты в нормальных как бы, соответствующих дозировках. Да, не передозировать их тоже, потому что это тоже нехорошо особенно когда они принимаются внутрь, но и регулярно их использовать. Важно, чтобы предотвратить все-таки реакции перекисного окисления липидов на кожу, чтобы предотвратить оксидативный стресс. Соответственно, это все тоже важно и в молодом возрасте. То есть те же самые средства с витамином С, с эрсератролом, дигидрокерцитином, с витамином Е, с кислотой, можно начинать использовать хоть с 20 лет, другое дело что у зрелой кожи уже выражены будут признаки фото и хроностарения, как правило то есть будут уже мимические статические морщинки может наблюдаться уже дряблость кожи вот, и другие явление, к которым относятся в том числе и пигментации. То есть в молодом возрасте практически нет поствоспалительной пигментации, бывает, что чуть дольше или чуть меньше держатся состойные пятна сосудистые, такие красные, да? но это, конечно, коррелирует тоже с возрастом, но в зрелом возрасте, как правило, каждая травматизация кожи, лица особенно, влечет за собой возникновение пигментных пятен, пятен пустакны, пигментированных. И вот эти пятна пустакны, они довольно-таки длительно разрешаются. Опять-таки это связано с тем, что у нас с возрастом эпидермис замедляет свое обновление, да, скорость своего обновления, и поэтому... Собственно, постакны у нас могут уходить в зрелом возрасте и 2, и 3 месяца, и до полугода, в отличие от молодых ребят, у которых, например, после не очень глубокого воспалительного элемента постакны либо практически не возникают, либо уходят буквально в течение пары-тройки недель. А то и меньше. Какие еще есть отличия? То есть молодой, зрелой проблемной кожи, Чаще всего в, у молодо, в молодом варианте да, будут тугие так называемые поры. То есть нам, косметологам, всем известны так называемые тугие поры, когда мы пытаемся их разрыхлить, эпидермис, расширить эти поры, чтобы эвакуировать оттуда, например, комедоны, кожное сало убрать. А оно очень тяжело поддается этому воздействию, поэтому особенно если повышенная активность сальных желез не жидкая сибарея, да, не представлена жидкой сибарея, то есть секрет да, сальных желез не жидкий, а наоборот густой и поры тугие, условно говоря, потому что сама кожа еще пока имеет хороший тургор, то сделать чистку, например, мануальную, такому пациенту достаточно сложно, не используя при этом кучу ухищрений танцу с бубнами, чтобы эти поры все-таки раскрыть, да, чтобы мы наименее травматично могли эвакуировать оттуда верхнюю часть кожного сала. Нам не нужно стремиться, конечно, удалить все, потому что всегда любую повторять, свет место пусто не бывает, это все забьется грязью и так далее. Но все-таки для такого как бы для профилактики воспалений, для эстетического такого аспекта. Мы все-таки крышечки скамедонов и, в общем, какую-то часть детрита вот этого и кожного сала, который находится в устье сальной железы, во время чистки удаляем. Вот, и поры нам усложняют этот процесс. В зрелом же возрасте реже присутствует повышенная активность сальных желез. Опять-таки тоже коррелирует, конечно, с возрастом. Чем старше, тем менее активность сальная железа. Понятно, что если уже именно наступила у женщины, то активность сальных желез значительно снижается. Это не значит, что у нее тип кожи становится другой. Да? То есть это может быть бывшая жирная так называемая кожа. То есть поры будут видны, они могут быть расширены, они из тугих становятся атоничными, но при этом уже такой выраженной сибореи нет. Вот. И это как раз позволяет нам хорошо и эффективно очищать устья сальных желез, но при этом нам начинает мешать другая проблема. Это сосудистые проблемы. То есть у более зрелых людей... Неважно, какого пола, но женский чаще, потому что кожа в целом чаще всего у женщин более тонкая, более близко находятся капилляры. У мужчин тоже бывает такая кожа, и тонкая, чувствительная, но просто реже встречается. И вот эти сосудистые проблемы, они нам как раз тоже начинают мешать делать, например, мануальную чистку, потому что прямо под руками этот сосудик хрупкий может топнуть, поэтому надо очень осторожно, работать на таком лице. При этом в молодом варианте купероз бывает крайне редко. Покраснение, как правило, носит воспалительный характер, то есть это раздражение, как правило, из-за какого то возможно, какой-то агрессии <coughs> извне. То есть какие-то агрессивные препараты человек использует или, там, допустим, лекарства вынуждены применять, которые способствуют повышению чувствительности кожи, но при этом нет поврежденных сосудов, те то есть купероза. Это больше характерно уже для зрелой проблемной и проблемной кожи. Что касается различий в подходе. Различия в подходе, они будут таковы, что в обоих случаях обязательно уход будет строиться на поверхностном глубоком очищении, мягком. То есть мы не будем проблемную кожу еще больше, раздражать, убивать гидролипидные барьеры нормальную микрофлору, потому что, как говорится, тогда мы будем делать шаг вперед, два шага назад. Если мы не восстановим барьерную функцию, у нас будут плохо разрешаться воспалительные элементы, у нас будет, будут появляться новые, у нас не будет справляться нормальная микрофлора с колонизацией кожи, условно-патогенная микрофлора, потому что одним из... Одной из причин самых главных возникновений акне и большинства акноформных дерматозов является гиперколонизация кожи условно-патогенной микрофлоры, которая при большом ее количестве переходит в разряд патогенной. То есть тот же самый клещ демодекс мы все прекрасно знаем, и пропиони бактерии акнес которую сейчас переименовали несколько лет назад в кути бактерий акнес что одно и то же, она же, Сонька, золотая ручка. И, собственно... Вот эти э, комменсалы, да, они живут, как сопрофиты у нас на коже, в общем-то, не вызывают никаких проблем, если у нас есть баланс нормальной микрофлоры и вот такой условно-патогенный. Если же их становится слишком много из-за того, что у нас защелачивается pH кожи, у нас изменяется качественный на состав кожного сала, у нас, допустим, барьерная функция страдает, как раз, соответственно, иммунный ответ тоже страдает. Тогда у нас уже вот эти комменсалы начинают превалировать и, в общем-то, вызывать симптомы, да, такие как воспаление, к примеру. Поэтому всегда мягкая поверхностная, то есть бессульфатные гели, муссы, которые не разрушают гидролипидный барьер, по крайней мере, не так сильно его разрушают. Глубокое очищение тоже мы делаем, как правило, мягкими достаточно средствами, то есть это, как правило, энзимы, такие как папаин, бромелоин, там, допустим, субтилизин и небольшие концентрации, например, альфа-гидроксикислот, либо полигидроксикислот, то есть АХ и ПХ кислоты. И, собственно, мы можем использовать такие средства, как маски или легкие пилинги для глубокого очищения. Ну, самый такой простой вариант, это и известный, да, из нашего ассортимента, это маска энзимная, пектиновая, гельтепковская, потому что это, наверное, хит уже на протяжении многих лет у многих косметологов для того, чтобы сделать предыход пить процедуры, чтобы использовать процесс чистки, потому что чистка проходит тогда максимально, а травматично. Чем лучше мы разлихлим во время подготовки кожи эпидермис, тем, собственно, меньше травм мы нанесем во время чистки. Вообще сейчас нет тенденции такой, чтобы травмировать кожу во время чистки. То есть если у нас воспалительный элемент не удаляется или плохо удаляется, то не надо его трогать. Ну, то есть такой вариант как бы, подхода должен быть, потому что кожа и так разраженная, как правило, бывает у с акне уже с какими-то изменениями чувствительности с нарушенным гидролипидным барьером и поэтому мы не, не должны еще более агрессивно на нее воздействовать и делать на ней микротравмы потому что она уже гиперколонизирована микробами условно-патогенными если мы сделаем много травм соответственно мы разнесем эту всю инфекцию да на более большой как бы, площади и кроме того если мы будем например, сильно давить пытаться там воздействовать на какие-то глубоко сидящие кометоны сильным давлением руками то, или инструментом, то мы просто сдадим местный отек, мы повредим сосуды, мы повредим, возможно, нарушим лимфоток, нарушим трофику, нарушим собственно, питание тканей и тем самым усугубим эту ситуацию, кроме того, мы просто... Повреждая, например, капсулу какого-то воспалительного элемента, мы выпускаем практически в кровоток вот эти все микробы, которые там сидят, и таким образом опять-таки мы получим ту ситуацию, когда как говорится, на его похороны пришло семеро. Поэтому надо очень осторожно удалять воспалительные элементы. И, конечно, профессиональный косметолог всегда сможет это сделать правильно, а вот когда пациенты сами начинают себе не очень умело это все делать, особенно не соблюдая асептические все правила, да, то есть грязными, условно говоря, руками, то, увы, мы просто получаем распространение инфекции. Вот. Компоненты выбора для молодой зрелой кожи будут типичные противоспалительные, серо, злоиновая кислота. Это именно уходовые, я не имею в виду лечебные. Средства лечебные, они, в принципе, для обеих возрастных групп, как правило, примерно одинаковые, то есть это ретинол, ретиноиды да, синтетические ретиноиды для проблемной кожи чаще всего используется это дополен серотен используется иногда бензоэлпероксид, хотя он достаточно агрессивен, поэтому я лично склоняюсь его рекомендовать, если это необходимо, когда глубокие воспаления, чтобы предотвратить возникновение рубцов, локально использовать. Да. Есть, конечно, средства комбинированные, например, адопален с бензоэлпероксидом, это всем известный гель Физел, вот, который тоже можно применять, но опять-таки он будет значительно более агрессивно воздействовать на кожу, чем, например, чистый адопален, как, например, по составе средства такого, как диферин. Вот. Соответственно, иногда нужны антибактериальные средства, хотя сейчас антибиотикорезистентность у пациентов с проблемной кожей очень высока, поэтому антибиотики не всегда помогают. Зачастую подключается в лечение антибактериальные и одновременно противоспалительные средства на основе нейтронидозолов, то есть нейтронидозол иногда используется при присоединении и уже диагностированы демодекозе, да, когда у нас осложняется, например, разация, или акне, еще демодекозом, то подключают акарициды, в частности, вермектин. Это уже лечебные препараты. А в уходе мы как бы помогаем этому лечению, либо заменяем в некотором смысле у азолейной кислоты тоже. Она может быть и лечебным, и косметическим средством, потому что азолейную кислоту разрешено и в косметику добавлять, и, соответственно, медикаментозные препараты, медицинские изделия на ее основе делать. Поэтому сера азолаиновая кислота, и такие помощники, как компоненты гидролипидного барьера, то есть это составляющие нуф, то есть натурально увлажняющего фактора, это зачастую даже какие-то церамиды и так далее, то, что будет ремонтировать, собственно, гидролипидную пленку. И хумиктанты то есть увлажнители, те компоненты, которые будут удерживать влагу в эпидермисе, потому что раздраженные и скажем так, с поврежденным гидропидным барьером кожи, она плохо удерживает влагу, она страдает от трансэпидермальной потери воды, поэтому нам нужно обязательно какие-то э, компоненты, которые будут давать окклюзию, но которые не будут при этом комедогенными, то есть не какие-то там воски, парафины и прочее, как в эмоленту для атопичной кожи, э, а, например, гиалуроновая кислота высокомолекулярная, хитозан, фукагель, какие-то полисахаридные комплексы, которые будут... Э, позволять коже, собственно, ну, если можно так сказать, нарицать, <дышать>, дышать, да, вот, ну, это такой термин, немножечко жаргонный, ну, на самом деле, чтобы не мешало это средство газообмену нормальному и чтобы, собственно, не забивало поры. Поэтому вот эти вот стоящие дышащие микропленку компоненты, они хороши для кожа с нарушенным гидролипидным барьером. Ну и, соответственно, определенные компоненты, которые немножко репарируют его, то есть ремонтируют, это пантенол, это вот те же как бы церамиды, например, фитостеролы, там, может быть, какие-то еще компоненты успокаивающие и прочее, они как раз хороши для того, чтобы вот такую кожу восстанавливать. Соответственно, для возрастной кожи тут прибавляется еще потребность в антиэйдж, да, то есть как бы мы, имея, например, зрелую проблемную кожу, хотим, да, избавиться от воспалений, или, может быть, мы их лечим у дерматолога, или сами являемся дерматологом, который их лечит, но подбирая уход, мы все-таки должны понимать, что женщина, которая, например, 40 лет, да, она уже все-таки хочет, чтобы и с морщинами, и с гипертонсомнических мышц, и с какой-то дряблостью кожи, и, может быть, с сатаничностью какой-то, с нарушением микроциркуляции тоже мы поработали, и для этого у нас есть, естественно, компоненты, которые будут этим заниматься. И некоторые из них, они одновременно могут оказывать и противоспалительное действие. Это всегда хорошо. Либо регулировать, например, активность сальных желез, как всем известный неоцинамид, вообще производной никотиновой кислоты. Кстати, неоцинамид хорош и для молодой кожи проблемный, потому что он, собственно... Не разбирая возраста, очень многофункционально воздействует на кожу, антиоксидантом является, и как раз сальность кожи уменьшает за счет того, что он влияет на активный сальных желез, вот поэтому он всем хорош. Ретинол тогда может использоваться, например, могут использоваться кислоты. Ну, Кстати, про ретинол важный момент, что если дерматологом или вами как дерматологам назначен, например, синтетический ретинол, то есть адапалент, то мы уже косметический ретинол не используем. То есть мы их не комбинируем. Точно так же, как человек с очень активной формой. Акне, например, который пьет системные ретиноиды, он уже не использует не используют топические ретиноиды, да, то есть, если мы пьем сотрета или руку там, мы уже не мажем адополин на кожу. Вот этот момент надо понимать, да, потому что может действительно такой быть конфликт. И если же у нас, например, такая вялотекущая текущая подострая форма, условно говоря, у женщины во время цикла, когда приходит, например, следующий цикл, да, и он предваряется высыпаниями, вот, и во время, собственно, самой менструации тоже эти высыпания сохраняются, то можно, например, обойтись обычным косметическим ретинолом, только, естественно, тем, который является активным ретинолом. То есть это не антиоксидантная небольшая концентрация какого-нибудь ретинил, полиметата или ацетата эфиров, а это либо чисто ретинол, либо ретиноль-дегид в составе должен быть. Ну, из гиптека, если как пример привести, это ретидером 0,25 и 0,5. Вот, соответственно, всегда начинаем с 0,25. Ну, про ретинол у нас много, на самом деле, не буду острять на нем внимание. В принципе, все, наверное, знаете, как им пользоваться. Вот и С осторожностью. И точно так же мы назначаем всегда и синтетические ретиноиды, точно так же следя за реакцией кожи да, и вводя их аккуратно. Соответственно, кислоты, например, цивератка альфа-дерм с миндальной кислотой и другими ахиокислотами тоже будет... Препаратом выбора, например, для подострой какой-то формы зрелопроблемной кожи. Хотя альфа-дерм, опять-таки, можно использовать и в молодом возрасте, хоть в подростковом. А миндальная кислота, она очень интересна тем, что она работает не просто как кислота с крупной молекулой, не повреждающей кожу глубоко, но а у нее еще и антибактериальные свойства очень выражены, и в том числе сосудоукрепляющие, удивление. Поэтому миндальная кислота, она очень хороша, когда есть сосудистые проблемы. Ну, конечно, не обострение, розация, да, но присутствует. И когда есть у нас при этом проблемы с воспалениями, то вот суротка альфа-дерма будет хорошо работать очень. Вот. Ну и опять-таки зрелой кожи очень нужны антиоксиданты, Антиоксидант уже в больших, таких хороших концентрациях. Ну, из наших препаратов это сирксиэнерджи. Как пример, да, в которой есть 5% витамина С, есть ресвератрол. Есть гидрокерцетин, есть витамин Е, есть фируловая кислота, и, собственно, там зеленый чай еще тоже антиоксидантными свойствами обладает. И, в общем, этот препарат, наверное, представляет собой, наверное, самую большую концентрацию, просто кладезь всех антиоксидантов, которые можем себе представить. И, собственно, можем использовать пептиды. Тоже мы используем в дополнительном уходе к, например, каким-то противоспалительным средствам. Единственное, следим за тем, это 5 пептидов, конечно, самый вариант такой для нас, потому что миарелакс с 7% организма. Это больше как раз для молодых людей, у которых только появляется гипертонус мимических мышц. А 5 пептидов это все-таки уже не только мирилаксанты, это и 10% мирилаксантов аргелин, лиуфасил, это и э, ремоделирующие пептиды то есть релистаз, матриксил, трипептид-меди, который является не только пептидом, а подобен фактор роста даже по самодействию, действию, вот, хотя он и не является, и обладает еще и антиоксидантными свойствами, то есть здесь у нас такой прям комплексный подход, и 5 пептидов работает очень хорошо и на зоне вокруг глаз, и на лице, и на шее, и, то есть можно, например, носить, наносить зональность, у вас все лицо, например, используется какой-то противоспалительный препарат, например, с кислым ПАЖ, под который мы не можем нанести пептиды, потому что развалится миолоксанты тогда, они не переносят pH ниже 4, то мы можем, например, использовать пептидные сыворотки локально, например, на шею, где едят высыпания, на зоне вокруг глаз, или, там, допустим, если лоб свободен над высыпанием, то а в возрастном окне часто у зона поражается, да, а лоб остается более чистым то как бы можем так использовать. Иногда бывает еще такой вариант, когда женщина делает ботулинотерапию, и у нее на лбу, например, за счет этого поменьше сыпания, потому что есть такое наблюдение, исследования тоже попадались мне, что ботулинотоксин, ну, как бы за счет не своего прямого действия, а за счет того, что там и кровоток замедляется, и, в общем, как бы немножко меняется вообще трофика этой зоны, ну и за счет этого не так активно воспаление там распро... распространяется. Ну, вот если такой вариант есть, то мы можем использовать как раз пептид мироаксант, чтобы продлить э, действие абитулинотоксина и, собственно, не использовать на эту зону, если там нет воспалений, противоспалительные кислые, например, средства. Вот, если есть вопросы какие-то по этому аспекту, задавайте. Вот, будем двигаться дальше и будем говорить о чистках. То есть по поводу подходов, разницы, если вопросов нет, то двигаемся потихонечку дальше. Значит, я тут на этом слайде просто собрала такой чек-лист для удобства вашего, для проведения чистки лица, что нам, собственно, нужно. Да? Сюда же как раз войдут наши новиночки, которые вышли, которые я с удовольствием хочу э, представить. Вот. Но в целом здесь, как говорится, все, что нам нужно для проведения чистки лица. Надо понимать только, что э, чистку лица в классическом варианте мы проводим только если у нас неактивная форма акне или там, например, паплопостулезной стадии розации и... Э, нет более 10 воспалений, нет узлов каких-то там, таких узловых уже глубоких высыпаний, нет поврежденной кожи, например, экскориированного акне. Знаете, да, такую разновидность обсессивно компульсивного расстройства, когда пациент сам раздирает свои воспалительные элементы, то есть это навязчивое такое движение у них бывает. И здесь как раз вот эту, этот вариант акне да, надо совместно с коллегой, психиатром наблюдать, то есть какие-то может быть назначать еще средства, которые помогут человеку справиться вот с этим навязчивыми движениями, самоповреждением, вот. И, соответственно, если кожу такая поврежденная или, допустим, много высыпаний, то мы классическую чистку мануальную или там комплексную с использованием аппарата сделать не можем. Мы тогда можем, в принципе, сделать атравматичную чистку. Дальше будет протокол. Вот. Ну, мы много тоже на нашем канале о ней говорили всегда. Я думаю, вы все в принципе умеете намекать делать. И более того, даже пациент сам дома себе ее способен сделать, потому что в этом нет ничего сложного. Поэтому здесь как раз только отравматика. Если же мы имеем небольшое количество пустулезных элементов, небольшое количество папул, папу мы никогда не трогаем, и в основном комедоны, да, то чистка нам нужна. А травматичная чистка даже при более распространенном процессе нужна за тем, чтобы убрать гиперкератоз, потому что гиперкератоз, повышенное роговение эпидермис, он провоцирует еще больше закупоривание пор, да, еще больше... Как бы образование новых воспалений. Поэтому мы по-любому должны от гиперкератоза пациента избавлять, он быстрее э, пойдет в ремиссию. Вот. И, соответственно, если мы делаем чистку классическую, что нам для этого нужно? Да? Нам нужно, естественно, какое-то очищающее средство, которое будет мягкое, бессульфатное, которое не будет нарушать гидропидный барьер, Ну, идеальный вариант – это гель очищающий. Конечно, кто любит, вкусные такие запахи и текстуру органолептически приятную муссов, можно взять и муссы наши, которые с линии хоум то есть это мусс алой вера для мус витамином С, один пахнет сладенько с алоэ, да, другой пахнет цитрусом, моющая основа практически идентична, немножко отличаются активы, но вы понимаете, что активы в смываемом через там Полторы минуты средств они не очень сильно успеют как-то кардинально подействовать на кожу. Поэтому в основном мусы люди выбирают по органолептике. Вот. Они, умывают они, снимают там, макияж, загрязнение очень хорошо, имеют очень приятную текстуру и, в общем, в принципе, ничего не мешает нам, несмотря на то, что это линия хоуге использовать их в кабинете, да, или думать человек себе может использовать. Вот, потому что все наши средства они безсульфатные, то есть они в качестве моющей основы основным компонентом у них является коклюкозид, вот там еще есть и это в составе, там, в общем мягкие паваниногенные плюс, соответственно, активы небольшое количество и в принципе можно использовать любой из них. Ну гель чаще для меня просто более универсальный, и, в общем. Меньше у него получается чуть-чуть расход, что иногда важно для снижения себестоимости процедур. И в целом как бы в кабинете всегда гель-чищающий есть. Вот. А следующий препарат – это салициловый лосьон отшелушивающий. Это наша новиночка. Uh, тоже, которую мы uh, давно уже задумали, но ну, наконец-то выпустили. Очень боялись, что не сможем, но все-таки смогли, uh, учитывая то, что успели <laughs> обзавестись сырьем на нее. Здесь 2% салициловой кислоты. Но uh, здесь что важно, это не спиртовой лосьон. То есть он без спирта, он не сушит кожу. В принципе, аналоги есть таких продуктов в основном это достаточно дорогостоящие там например аналог полный да американский есть небезызвестный который ну, по действию похож да и вот эти вот лосьоны они отличаются от спиртовых тем что они тоже не повреждают Кожу, да, не повреждает гриппидный барьер. Его можно вообще в домашнем уходе использовать хоть ежедневно, например, ежевечернее, на Т-зону, для того, чтобы профилактировать образование комедонов. Так вот, в чистке в профессиональной, да, он помогает улучшить разрыхляющую способность, например, наших каких-то используемых нами средств для холодного распаривания. Конечно, прирензимная маска, она и сама по себе очень самодостаточная. А, например, гель для дзинкрустации иногда при тугих порах, у в кожном сале бывает недостаточно. возрыхляющей способности перед, например, аппаратными чистками очень хорошо добавить, протереть кожу лосьонным салициловым. Вот. И хитрость в чем, что здесь помимо самой салициловой кислоты, которую мы законодательно не можем выше 2% положить в косметическое средство, здесь еще есть экстракт белой ивы, то есть кора белой ивы экстракт, это источник природных салицилатов. Здесь еще 4% вот этого экстракта, и по сути здесь салициловой кислоты, конечно, больше получается, чем, собственно, добавлено чистой салицилки. Плюс здесь тыпантенол еще в составе, там зеленый чай, то есть, в принципе, здесь такой ромашка, как противоспалительный, такой уходовый, успокаивающий немножечко состав активов, помимо салициловой кислоты. Поэтому лосьон действует очень мягко. Его, кстати, можно на подростковой коже использовать очень хорошо. Вот, соответственно, вот этот вот препарат мы используем перед тем, как положить на кожу в процессе чистки какой-то гель для холодного распаривания. Опять-таки, если мы делаем аппаратную чистку как комплекс, да, то есть часть чистки у нас будет происходить при помощи ультразвука или гальванического тока, то мы используем гель для закrustации под пленку. Если же мы делаем чисто мануальную чистку без использование аппаратов, то лучше взять энзимную пектиновую маску. Соответственно, когда мы сделали холодное распаривание да, и почистили аппаратами и руками, либо только руками, да, потому что только аппаратами мы кожу почистить не можем. Это не будет полноценная чистка, потому что аппаратная чистка это только этап. Вот, соответственно, удалили комедоны, удалили, допустим, пустулезные элементы. Дальше я протокол уже поподробнее расписан, у меня будет, будет удобно посмотреть. Вот, и далее мы, соответственно, смываем все вот эти вот средства, которые мы использовали в процессе собственной чистки, да, и мы будем использовать поросуживающую маску. Это тоже наше... Гордость, можно сказать, которую лично я ждала, наверное, с момента того, как в 2015 году пришла в Гильтек. Все надеялась, когда же выпустят, собственно, Гильтек порослуживающую маску на основе калина. Ну, наконец-то мы ее сделали. Вот, маска шикарная совершенно. Здесь помимо калина бентонита, да, привычного в масках на основе калина, в Ленинах, есть еще такой ингредиент каламин. Коламин – это тоже как бы минерального происхождения ингредиент. Многие, наверное, кто имеет маленьких деток, знают лосьон -каламин, которым, который используют на элементы вот эти воспалительные пузыречки при ветрянке или если покусали комары. Так вот, этот каламин здесь присутствует. И маска очень приятная по своей текстуре. Я сейчас вам даже попробую ее показать. Вот у нее... Ее преимущество в том, что она не будет за время экспозиции, за 15-20 минут, превращаться в такую вкорку и засыхать. Сейчас вот как-то под камеру ее поднесу. Вот. вот, видите, да? Она имеет очень приятную такую текстуру, наносить ее удобно плоской кистью. Вот, она достаточно долго держится, ее даже не нужно орошать ничем, потому что все-таки, когда маска очень быстро засыхает, я знаю много аналогов, например, израильских, которые достаточно быстро засыхают, их нужно орошать, или как тряпкой, положен, тряпочку, нее класть, иначе она вытащит всю влагу из кожи, и просто потом мы получим пересушенную кожу. Если кожа изначально уже была с нарушенным гидролипидным барьером, это не очень полезно. Вот, и, соответственно, вот этот вот слой масочки мы э, кладем... В качестве поросуживающей на 15, иногда на 20 минут после чистки. Вот. И плюс в том, что ее можно не, чем, ничем не сбрызгивать после экспозиции. Мы ее просто влажным компрессом снимаем. Она очень хорошо снимается влажной салфеточкой. Ну, просто полотенчиком с моченым водой отжатым. Вот. и дает ощущение такой как бы уже успокоенной кожи. Мы, конечно, согласно новым нашим, ну новым, а современным, скажем так, европейским протоколам, всегда будем использовать успокаивающую маску в конце чистки. Но даже уже на этапе глиняной маски у нас вот этого раздражения, покраснения практически уже не будет. Вот, ну и в домашнем ходит понятно, в регулярном, конечно, мы эту глиняную маску себбаланс, будем использовать один-два раза в неделю в тандеме с энзимной маской, сначала энзимку, потом маску себбаланс. это будет такое, такая мини-атравматичная чистка дома, о которой я еще отдельно пару слов скажу в конце, вот. Соответственно, что нам еще понадобится? Для того, чтобы нам сделать маску успокаивающую в конце процедуры, мы берем два препарата ГИТЭК. Это гель для сухой нормальной кожи Нео, лосьонка ЦИДАТ Ну, те, кто с нами давно, уже старожилы ГИТЭКа, знают этот способ. Это палочка-выручалочка, наверное, после любой процедуры, антиэйдж и аппаратный, и после чистки, очень хорошо восстанавливает кожу, сушает сосуды и делает кожу фарфоровой. Вот, то есть мы берем гель для сухой, нормальной кожи нео, берем масочку одноразовую из панлейса с прорезями для носа и глаз, и рта вот, типа в конце концов сами из вот такой салфеточки можем такую маску сделать, или положить несколько кусочков этой салфетки, кому как удобно, и пропитываем ее лосьоном концентратом нео, то есть концентрированным раствором с 10% дегидрокверцитином и кучей еще всяких сосудокрепляющих экстрактов, и сверху кладем сухое Марлевое полотенечко. У меня там на Ютубе здесь есть влог небольшой, который называется «Процедура супервлажнения». Вот там где-то на 20 минуте я прямо ее показываю, так что если кому-то будет интересно посмотреть, а не только послушать, можно там послушать. Вот заодно канал подписаться, если еще не подписаны. Вот. Маска – это совершенно универсальный вариант для завершения любых косметических процедур, где нужно хороший до и после и успокаивающий такой эффект ровной такой кожи, да, как будто бы тональник нанесли. Вот. И после чистки это тоже очень актуально, потому что мы все-таки хоть как-то, но кожу заражаем во время самой процедуры, инструментом и что-то там удаляли, где-то милиум удалили, где-то пусту удалили. Вот. А после такой маски кожа выглядит как будто, собственно, ее вообще практически руками не трогали. Вот. Соответственно, из расходников да, нам нужны будут одноразовые салфетки или маски. Нам понадобится совершающие средства. Тут уже смотрим опционально по пациенту. Там можем закрыть и сывороткой стоп Я очень люблю сыворотку альфа-дерм закрывать, потому что она имеет кислый pH, У нее миндальная кислота антибактериальным действием, которая обладает в составе. И это еще дополнительная профилактика пост uh, каких-то процедурных осложнений в виде высыпаний дополнительных, которые возникают от того, что пациент сам себя там грязными руками потрогал или пошел, несмотря на наши все указания, куда-нибудь в бассейн или в спортзал, или просто в грязную подушку, лицом mm -hmm. уснул. Вот. Поэтому альфа-дерем очень хорошо в этом плане помогает. Также можно использовать демотен, гель с э, гиалуронкой, алоэ серой, можно использовать гель с прей-пробиотиком, пробиоскин, то есть кому как э, удобнее, да, я не рекомендую делать чистки и вообще повреждающие процедуры в первой половины дня, когда солнце еще активно, даже когда оно не летнее, все равно. Лучше все-таки чистки делать тогда, когда нам не нужно потом использовать СПФ. Вот, то есть как бы на такую кожу, немножко зараженную, лучше все-таки использовать какой-то противоспалительный, зажигляющий гель и так далее без СПФ. Но я сюда включила, соответственно, в этот чек-лист, Мультипротектор SPF 50 All Free, потому что если вдруг действительно чистку пришлось сделать в первую половину дня, то, конечно, нам нужна солнцезащита. Ну вот как раз этапы глиняной маски, которые после повреждения кожи 15 минут, считай, да, потом гель для сухой нормальной кожи Нео с концентратом, вот эту маску успокаиваешь, это еще 15, то и 20 минут. За это время, практически за там, полчаса, за минуту 40, все-таки уже все повреждения практически затянутся, да, и поры сузятся хорошо, эффективно кожа успокоится, и ну, ничего такого страшного в нанесении соцсообщительного средства не будет. Мы же непосредственно на прям вот поврежденную кожу будем наносить. Вот, но все-таки желательно, конечно, такие процедуры на второй половине дня. Ставить. Вот, соответственно, антисептическая пудра нам тоже опционально может понадобиться, потому что мы очень часто совершаем процедуру чистки дарсонализации. Дарсонализацию удобно делать по антисептической пудре. Я беру обычно или там джиджи, или анлатан, джире есть тоже растительные пудры, подобная. Ну, в принципе, много их на рынке. К сожалению, в пока нет антисептической пудры, неизвестно будет ли. Вот мы как бы не планировали пока этот продукт делать. Вот, но надо еще учесть маленький такой момент, лайфхак, что, наверное, как лайфхак, да, его позиционирую, что, например, при зрелой, проблемной кожи, когда атоничные поры, они сужаются не так быстро и вообще ну, иногда не способны сильно сузиться. Поэтому э, лучше просто нанести завершающее средство, подождать, пока все подсохнет хорошо, да, все впитается, салфеточкой можно обычной бумажной пройтись, вот, и просто по сухой коже сделать дарсонализацию без использования пудры, потому что в атоничные и немножко раскрытые еще пока поры э, вот эта пудра, и будет, собственно, не очень красиво, да, и, и вытащить ее оттуда будет проблематично. Поэтому если атоничные такие зияющие поры, не надо использовать перед дарсонализацией даже антисептическую на пудру для того, чтобы она, как говорится, не создала визуальный эффект вот этих белых точек, которые окажутся на лице и будет это все не очень хорошо, придет тоником ее стирать и так далее. Поэтому просто по сухой коже дарсонализацию делаем. Всю поверхность лица мы можем проходить контактно, да? а воспалительные элементы удаленные, например, пустулы экстрагированные, мы дистантным методом пристреливаем, как я люблю шутить, пристрелим эти прыщи дарсонвалем дистантным методом, чтобы проскочила искра. Вот. Если какие-то будут вопросы, если вдруг что-то непонятно объясняю, мне сразу их задавайте. Вот. Из инструмента нам всегда для чистки нужна ложка уна. Рекомендую ложки уна доводить до ума, хорошо их полировать, шлифовать, прям, может быть, даже самим мелкой-мелкой шкурочкой, потому что если она будет иметь какие-то дефекты или будет не очень хорошо шлифована, она будет повреждать, царапать кожу. Вот, поэтому даже самые качественные, достаточно дорогие, конечно, можно вопрос, Юлис, задавайте, пишите. Вот, самые даже дорогие ложки Уна, вот я лично все свои ложки доводила до ума при, при помощи собственного мужа, да, который мне их все шлифовал идеально, да, и поэтому они у меня вообще не повреждают кожу, очень кладенькие. И, соответственно, одноразовые мезоиглы вам могут пригодиться тогда, когда вам нужно либо вскрыть прям уж совсем такой, можно сказать, заскорузлый, да, ковидон, или удалить милиум. Так, читаю вопрос. Если после чистки я делаю любую успокаивающую, увлажняющую маску, напередаю к удовольствию, или любую другую, или проверенный многократно крем-гель перед эмотем, то эффект золушки длится всего час. Сначала кожа ровно цвет увлажненная, спокойная, потом через час карета отвращается в тыку. Кожа становится рыхлой, спалена, бугристая пятна. Почему это происходит? На аллергию не похоже, ничего не наношу. Смотрите, тут, если так просто подумать сразу, да, то вполне возможно, что те сосуды, которые сузились во время использования маски, они э, просто начинают уже расширяться, потому что вы активные какую-то жизнь ведете, да, все-таки у вас э, сосуды приходят в тот тонус, которым они привыкли находиться, вот, и просто вот эти покраснения, они э, начинают быть видны, потому что мы можем любую там сделать маску Золушки, даже вот эту вот как раз, то, что я сказала, с гелем э, для сухой нормальной нео и концентратом, после которого достаточно долго длится вот этот эффект, поэтому ее любят всегда в процедурах на выход ставить на завершающий этап эту маску, вот, но если вы побежите там автобус догонять, например, или что-то каким-то каким активными будете физическими заниматься, упражнениями бытовыми или спортивными, то да, действительно сосуды начнут опять проявляться и как бы будет заметно то, что кожа неоднородная по текстуре. Вот по поводу переувлажнения вряд ли, потому что кожу довольно-таки сложно, на самом деле, переувлажнить. Это нужно действительно очень постараться, поэтому вот кроме как сосудистой реакции, я, наверное, вряд ли что-то смогу предположить. Единственное, что... Ну, просто ходите все равно, да, как бы у вас уже все равно сосуды в тонус возвращаются. Надо просто видеть, что это за неоднородность. Да? Это действительно покраснение такие сосудистого плана или что-то другое. Вот. На самом деле надо просто, может быть, попробовать... Какое-то закрывающее средство, которое будет тоже сосудоукрепляющим компонентом. Например, вот из тех, что я написала, наверное, самый оптимальный вариант – это альфа-дерм. Вот. По поводу бугристая или воспаленная, здесь, смотрите, может быть такой вариант, что когда вы чистили, например, у вас... Были повреждения более выраженные, чем хотелось бы, да, то есть вы там давили, может быть, более интенсивно, там, допустим, вы, там, когда экстрагировали пустлы может быть, сильно повредили кожу. И когда вы делали маску Золушки, у вас сосуды сузились, у вас временно, да, вот этот вот эффект такой спокойной кожи присутствовал. Пока кровь не вернулась опять вот в эти полости, которые, собственно, или там, допустим, в отечные ткани, которые, собственно, были созданы тем, что, ну, передавили немножко там, может быть, пере... перестарались чуть-чуть. Вот, попробуйте, может быть... Не все, допустим, стараться убрать комедоны, например, а только те, которые легко выходят. Вот. И попробуйте, например, действительно отслушивающий лосьон перед дезинкрустацией использовать, чтобы более эффективно было разрыхление. И тогда не будет, возможно, так сильно возвращаться вот этот вот эффект бугристости и воспаленности. Вот, наверное, я вот так бы ответил на этот вопрос. То есть мне кажется, что здесь дело не в переувлажнении, а в том, что либо слишком агрессивный был первый этап чистки, либо, собственно, ага. Чистка носит слон характер, да, просто дезинкрустация. А дезинкрустацию чем вы делаете, напишите? Просто холодное распаривание или какие-то аппараты? А, гальваника делайте. Так, смотрите, с гальваникой вот какая может быть штука. Гальваника у нас нежелательно, например, при куперозе, при сосудистых проблемах, потому что постоянный ток, он расширяет сосуды, вообще на них довольно-таки агрессивно действует, поэтому ни йонфорез, ни гальваническая дзакрустация, например, при куперозе нежелательно, вот, при розации нежелательно, например, а поэтому, может быть, перейти на ультразвук или просто руками дзакрустировать, как вариант, если есть сосудистые проблемы, вот, то есть у меня вот такое может быть подозрение только. Вот, от ультразвука то же самое. Ну, от ультразвука мне сложно предположить, что, может быть, какие-то проблемы с сосудами, если, конечно, не давить сильно этой лопатки, использовать его правильно, еле-еле, легонечко вести по коже. Вот, у меня, кстати, если интересно, видео есть на эту тему, как ультразвуковую пилинг делать правильно. Вот, ультразвук, он вообще как раз для чувствительной кожи, наоборот, более показан, потому что он... Ну, позволяет использовать, например, совсем нейтральные дезинкрустирующие гели, да, не использовать, например, энзимы, кислоты, если кожа чувствительно и плохо реагирует на эти компоненты. Вот, но что касается гальваники, там действительно может на сосуды она влиять, надо посмотреть... Может быть, вообще от аппаратных чисток отказаться. Но от ультразвука, возможно, с неправильным каким-то давлением слишком сильным связанным. Потому что от ультразвука не может быть никаких собственно, проблем с сосудами, потому что ультразвук действует очень поверхностно. Ну, только вот если ошибка какая-то, что прям давит. Так, так, если нет необходимости, так, даже если была просто глиняная маска, то то же самое. Ну вот сложно сказать, вот в принципе все мои предположения вот такие вот, Юль, я высказала, да, то есть как бы надо смотреть, что может быть делается не так, может быть что-то не подходит, может быть нужно действительно какой-то более, да, более щадящий такой режим после чистки, режим отдыха, да, фактически стараться делать ее перед сном, если вы себе делаете, да, не клиентам, да, но делайте ее перед сном, чтобы потом просто пойти спать на чистую проглаженную наволочку. Вот, потому что если вы даже просто ходите, наклоняетесь, там, обулись, завязали шнурки там и так далее, да, взяли сумку, подняли сумку, то все равно сосуды, если они близко расположены и, допустим, есть склонность к проблемам с сосудами, то они могут отреагировать. Поэтому вот так вот. Ну и, соответственно, для профилактики, если воспаляется кожа после чистки, например, какое-то время, то как раз вот кислые средства в уходе, хотя бы вечером, да, альфа-дерм тот же самый. И, возможно, там дальше я в протоколах буду говорить об этом. Если есть воспаленные элементы какие-то, воспаляются после чистки, это влияет, то вы можете... Брать, например, какой-то антисептик кожный, не спиртовой, актонисепт или хлоргексидин, и в течение двух-трех дней после чистки его раза два, допустим, в день использовать. Только не злоупотребляйте, ради бога, этими препаратами, потому что они тоже очень плохо влияют на микробиом. их можно только... Короткое время использовать для того, чтобы… Да, актеницепт всем щиплет, Вот его такое свойство, хлоргексидин не щиплет, вот, просто актеницепт немножко помощнее, он даже без чистки будет щипать. Поэтому хлоргексидин 0,05% как вариант, вот, можно использовать, и пару дней вот для профилактики именно обсеменения. Так, что только нос от черных точек. Что, на самом деле от черных точек тандемы с, с лосьона, энзимной пектиной маски будет оптимально вот, и так как черные точки, это, в общем, достаточно застарелые такие комедоны, как правило, да, они же не сразу становятся черными, так, когда уже все там окислится, перемешается очень густое кожное сало, перемешку с детритом, да, эпителем с лучным, то, конечно, хорошо, чтобы пациент еще и дома эту же энзимную маску регулярно, один-два раза в неделю использовал. Поэтому, если почистить только нос, то кладем на отшелушивающий лосьон, на маску, если нет сосудистых проблем, можем даже э, салфеточку тепленькую положить сверху чтобы еще больше усилить вот этот разрыхляющий эффект и после этого можно даже вместо 15 минут 20 иногда держать энзимную маску это допустимо в принципе без раздражения если кожа плотная такая жирная гиперкератозная, ее даже до получаса содержать в не бывает особых каких-то проблем, но, конечно, я это с бы рекомендовала, потому что 15 минут – это оптимальный вариант для нее. Но во время чистки иногда до 20 минут держу. Поэтому можно, да, лосьон солицеловый. Соответственно, умыть такого пациента, чтобы еще больше разрыхлить, ну, то есть, как бы, кожный сал немножко разжижен с гидрофильным маслом перед самой чисткой, то есть, у нас сейчас, кстати, наконец-то вышло гидрофильное масло, чуть позже планировала о нем сказать, дождались, слава богу. Вот, собственно, можно умыть двухэтапно с гидрофильным маслом, чтобы еще гидрофильное масло немножко поработало, да, кожное сало, на себя взяло, вот, после этого домыть с мусом или с гелем, протереть кожу от шелушивающегося лицилового лосьона, положить на маску на 20 минут, и потом уже постепенно очищая, ну, как бы освобождая поверхность кожи от пленочки, чистить вот эти черные точки, комедончики руками, либо мне, например, очень удобно работать, например, в этой зоне ложкой луна, той самой, которая с круглым отверстием, просто, как бы, по прямо энзимной маске или замкнутирующим гелю мы аккуратненько проводим и фактически она выдавливает очень деликатно кожное сало и спор но комедоны такие глубокие их конечно руками обернув пальчики в пальчики салфеточки как нас всех учили будет удобнее сделать так Галина Зосима в одном из вебинаров Гельтек Сидим, вроде всякого кожного рецепта смотрите Наверное, не, не дослушали, скорее всего, тот семинар, или просто забыли уже о чем наговорила. Хлоргексидин и можно использовать как кожный антисептик, но не в регулярном уходе. Скорее всего, Галина говорила о том, что многие люди берут, покупают хлоргексидин и используют его в качестве тоника. Это категорически делать нельзя, потому что вы просто убьете всю нормальную микрофлору. Вот. Поэтому, а после чистки хлоргексидин использовать можно. В самой протоколе чистки хлоргексидин, как правило, используется для того, чтобы просто и актонисепт, чтобы экстрагированную пустулу на ватной диске прижать, да, то есть чтобы ее... Ага, я, я понимаю, о чем вы говорите. Сейчас скажу, я подозреваю, что вы слушали, возможно, в этом все дело. Так вот, после чистки, чтобы прижать, например, экстрагированную пустулу, можно использовать эктонисепты, хлоргексидин, и вот несколько дней после да для профилактики можно, но не в регулярном уходе. А по поводу слизистых – нет, хлоргексидин 0,05% – процентов для кожи и слизистых. Возможно, вы слушали вебинар, где Галина говорила о том, возможно, что хлоргексидином нельзя идентифицировать инструменты, потому что он для кожи и слизистых, вот, потому что для дезинфекции инструментов а, холодной дезинфекция используется другой хлоргексидин с большей концентрацией самого хлоргексидина и спиртовой, то есть там а, спирт в основе, а не вода. Вот, наверное, вот так. Поэтому я не думаю, что Галина смогла бы сказать что-то неверное, потому что она достаточно грамотный специалист, прекрасный. Вот и хлоргексидин она тоже рекомендовала и после чисток, в общем, это стандартная практика, на самом деле, когда мы 2-3 дня используем какой-то кожный антисептик для профилактики каких-то вот проблем, связанных, как правило, с нарушениями постпроцедурного периода, да? поведение поведения пациента в постпроцедурный период, вот, мягко выражаясь, поэтому хлоргексидин использовать можно, да, единственное, что он, конечно, да, им нельзя дезинфицировать, там, какие-то инструменты, ни в коем случае, потому что, ну, не даст ничего. Для дезинфекции инструменты нужны спиртовые растворы. Вот. Смотрите, да, пожалуйста, всегда рад помочь. Смотрите, что нам еще понадобится. Перекси водорода. Отнюдь не для нанесения на кожу, а только лишь для обработки ложки уна. Просто очень удобно ложку уна. Я наливаю обычно перекись с одноразовый стаканчик и болтаю там ложку уна в процессе того, как удаляю, например, пустулезные элементы или избыток кожного сала у пациента. Поэтому перекись нужна, но не для того, чтобы носить ее на кожу, потому что перекись нам на коже нужна только для первичной хирургической обработки ран. Да? А здесь у нас таких ран нет, все у нас асептично делается, да? и перекись нужна только в качестве такого как бы, хорошего помощника для обработки ложки уны в процессе процедуры. Актеницепфоргисидин, 0,05%, как я уже сказала, да, для того, чтобы, допустим, прижать пустулу, которую мы удалили, там может и чуть-чуть кровь появиться и все такое, да, поэтому мы ее дезинфицируем и потом сразу наносим цинковую болтушку. Цинковые болтушку я люблю, конечно, те, которые можно стряхнуть, они нужно обязательно смывать, ну, как говорится, есть обычный циндол аптечный, который стряхнуть нельзя, можно только смыть, и его аналоги, да, более недорогие есть. Профессиональные цинковые болтушки. Моя любимая не скрываю, это джижевский биодерм. Как бы я им пользуюсь уже много-много лет. Надеюсь, когда-нибудь будет у нас своя подобная, хочется верить. Вот. Но здесь все-таки все упирается еще в использование спирта и так далее, поэтому не думаю, что цинковая болтушка скоро у так появится. Поэтому использую джиджи, да, благо, что там огромную вот эту э, бадью его можно использовать очень долго, <laughs> и срок годности у нее очень хорошая. И чем она хороша? Тем, что мы, когда мы, э, допустим, нанесли ее на воспалительный элемент, мы потом через какое-то время, когда она подсохла, можем просто ватным диском или кисточкой ее стряхнуть, и практически как легкая такая пудра останется, в общем, не нужно смывать, не нужно, как говорится, заново дербанить этот воспалительный элемент сферогированный. Понимаете, да, о чем я? Вот, соответственно, ну и аппараты нам для чистки нужны тогда, когда мы планируем комплексную чистку с использованием аппаратного этапа. Это или УЗ-скрабер, да, то есть вот скрабер будет, либо гальваническая дезинкрустация. Ну и для заключительного этапа чистки, не а как раз, хотя, в принципе, при травматичной чистке тоже можно дарсонализацию использовать, очень даже неплохо. Вот, для завершающего этапа чистки нам а, пригодится дарсонваль. Вот, это такой чек-лист. Соответственно, теперь а, протокол, да. Протокол мануальной чистки у нас при невыраженном таком сильном акне, потому что, как я уже говорила, если акне сильно выражено, мы сначала должны консервативно подлечить пациента, а потом уже брать его на чистку и максимум, что мы можем ему сделать, это атравматичную чистку, то есть когда мы убираем гиперкератоз, но при этом не касаемся его инструментами, ничего не удаляем, даже если можем удалить. Соответственно, при очень чувствительной коже, соответственно, мы уже не будем делать даже травматичную чистку, ну, то есть, не вызвать раздражение дополнительность контак... от контакта с ферментами, с кислотами, с водой и прочим. Там уже, как говорится, будем сперва лечить. Значит, протокол мануальной чистки, он стандартен, то есть мы снимаем сперва макияж и загрязнение, двухэтапное умывание желательно на самом деле. Если пациент не пришел фактически, ну как бы планировал чисто идти к вам на чистку, да, приехал на машине из дома или там рядом живет где-то, пришел без макияжа, вы, да, можете два раза умыть очищающим гелем, это будет достаточно, чтобы перейти к глубокому очищению. Если же пациент у вас... Целый день работал, где-то ездил, весь этот смог, полютанты на кожу осаждались. У него есть тональная основа на коже. Берите гидрофильное масло, слабое, теперь есть наше гельтековское. но, ну, возможно, у вас есть какие-то еще варианты. Вот, наносите его на сухую кожу, делаете небольшой такой массажик, там 3-4 минуточки, чтобы хорошенько он распределился, схватился с тональными основами, с кожным салом. После этого эмульгируем с водой, смываем. И дальше уже берем гель очищающий, ремус очищающий и домываем. Один раз уже обычным мыльщимся средством. После этого мы делаем глубокое очищение, то есть берем энзимную пектиновую маску, например, на 15 метров под пленку, и под нее для усиления эффекта наносим целый лосьон, то есть пропитываем мобильненько ватный диск и протираем кожу. Вот, и потом уже наносим энзимную маску, средним слоем закрываем пленочной маской, либо пленкой пищевой. Вот, потом мы, соответственно, когда уже разрыхление произошло, мы... Открываем по зонам, например, салба, сняли пленочку, спонжем или там салфеточкой влажной, сняли остатки этой маски, да, убрали пустулезные элементы, ложкой уна, продезинфицировали, соответственно, и предварительные, после того, как удалили, как раз тем же хлоргексидином или актонисептом, да, после этого нанесли, например, цинковую болтушечку, удалили комедоны, дальше там сняли с носика, например, эту пленочку удалили, как положено, да, вот, комедончики, либо ложкой луна да, удалили, комедон или э, избыток сала, где-то там милиум есть, да, удалили милиум при помощи одноразовой мезыглы. Вот, То есть э, обработали какую-то зону вот до конца, да, протерли, допустим, поврежденные места, например, тем же хлорбексидином или дальше уже переходим на следующую зону. Когда мы э, все лицо обработали, удалили, что хотели, да, э, все почистили, После этого мы смываем все, что на этой, как говорится, коже было, да, остатки дезинкрустирующих средств и, собственно, все-все-все-все, да, можем заново цинковой болтушечкой пройтись по воспалительным элементам и э, кладем маску по рассуживающейся баланс на 15 минут, таким тонким, ну, средним, наверное, слоем, ну, Ближе к тонкому, да, который я вам показала в руке. Вот его, вот этот препарат, мы кладем на 15 минут. Можно даже положить и на 20, если хочется. Да, но 15 оптимально. Потом смываем, потом уже используем тоник. Потому что маску после успокаивающей маски мы уже с водой, кожу у нас контактировать не будет, поэтому тоник мы на этом этапе используем после глиняной маски. В данном случае мы можем использовать в принципе любой тоник. Я очень часто использую и тоник для жирной и проблемной кожи, либо я использую тот же лосьон концентрат Нео с дегидрокарцитином, которым буду потом сверху геля пропитывать маску успокаивающую, вот, понимаете, да, о чем я говорю, если непонятно, что-то говорю, прямо пишите сразу вопрос, вот, то есть вместо тоника лосьон концентратный, он с сосудоукрепляющими компонентами, очень хорошо тоже влияет на эпитализацию, то есть заживлять помогает, и, собственно, мы можем его уже использовать в качестве тоника, да, протереть им лицо, положить гель для сухой нормальной кожи НЕО, Сверху положить одноразовую масочку из панвейса, пропитать ее лосьонным концентратом нео, положить маховое полотенчико и оставить пациента отдыхать еще на 15-20 минут. Соответственно... Для завершения мы используем те средства, которые мы уже на этапе чек обсудили. То есть можем стоп-акне скомбинировать, например, с демотеном, то есть локально на участке с воспалением. То есть локально я имею в виду, что ну, не на прыщ конкретно кладется стоп-акне, а на участок воспаления. Если есть воспаление только на первую У-зоне да, или только в Т-зоне, мы можем использовать ее, например, только на этих участках, а на все остальное лицо и поверх стоп-акне, в том числе нанести гель -демотен. Вот Второй вариант, мой любимый на данном этапе, это флюид альфа-дерм с миндальной кислотой и комплексом маха вот, Соответственно, особенно у более возрастных пациентов тоже альфа-дерм еще хорош, потому что он еще дает такой небольшой эффект лифтинга за счет того, что у него в составе дмая и дает еще хорошее увлажнение за счет того, что там комплекс акваксил наподобие того, что лежит в маске удовольствия в составе содержится. Вот, соответственно, дальше, после завершающего уже средства, мы уже можем тогда нанести антисептическую пудру и под либо не наносить антисептическую пудру, а прям, собственно подросанвалить по сухой коже, подождав пока э, завершающее средство впитается. питается. Локально на удаленные пустолы можем опционально да, при желании наносить порошочек баниоцин, это антибиотик, но при условии, что пациент будет его дома на эти же пустулезные, пока не зажили элементы, да, несколько дней использовать, потому что нам антибактериальные средства использовать разово или там, коротким каким-то недостаточным курсом не стоит, потому что это может спровоцировать развитие устойчивой и резистентной микрофлоры, поэтому Поэтому если можно не использовать баниоцин, не надо его использовать. Если действительно там такой прям гнойный пустулезный элемент, его удалили, да, то лучше, конечно, баниоцин, и потом человек еще пользуется им, допустим, какое-то время дома, да, дней 5 или 7. Вот этот протокол классической мануальной чистки. Если это комплексная чистка с исключением туда аппаратов, аппаратных методик, да, то мы тогда будем... Точно так же очищать кожу, если более-менее чистый пациент пришел, используем двух, двухразовое умывание гелевым очищающим средством, да, гелем или муссом. Если пациент пришел после рабочего дня или в боевом раскрасе, значит, мы берем гидрофильное масло, на сухую кожу наносим, все, как я описывала в предыдущем протоколе. Да? Вот. Далее мы домываем кожу очищающим гелем и, э, или мусом, и, соответственно, переходим к, э, к нанесению отшелушивающего лосьона. Наносим его, потом наносим гель для дезинкрустации на 15 минут. Можно нанести тоже его минут на 20, поплотнее слой. Вот, и дальше мы используем аппаратную чистку. Если мы используем гальваническую чистку, то, соответственно, нам понадобится маска из панлейса или одноразовые какие-то вот салфетки, которые мы пропитаем лосьоном, тоже щелочным, как и гель для дезинкрустации. Для гальванической чистки очень важен PH-средств, потому что они должны быть щелочными. Потому что гель и лосьон для дезинкрустации, они изначально щелочные, и так как мы работаем гальваникой в основном по маске, да, если это не какой-то там маломощный домашний гаджет, да, то мы работаем всегда постоянным током по, с профессиональным оборудованием, а мы сейчас говорим о профессиональном оборудовании, по ткани, да, чтобы у нас не контактировала голая кожа с металлической поверхностью электрода. Точно так же мы оборачиваем пассивный электрод в несколько слоев влажной салфетки, и человек держит этот электрод, да, условно говоря, в обернутой в салфеточку, более аккуратно, чем я сейчас сказал, И, соответственно, чтобы не было какой-то химической реакции между электродом и кожей, да, чтобы не было химического ожога. Соответственно, вот эту вот салфеточку, которая лежит на лице, мы пропитываем лосьоном для дезинкрустации и по ней гальваньку делаем. Да? 9 минут мы работаем с, например, там 7, 7 минут 7-9 минут, как правило, ну, зависит тоже от поверхности лица, да, в некотором смысле, по лосьону щелочному с минуса, и потом смываем все, кладем новую салфеточку, пропитанную чисто кипяченой водой, либо любым нейтральным тоником, аля там тоник для жирной и проблемной кожи, и обрабатываем еще пару минут с плюса, чтобы сузить поры, подсушить эпидермис, успокоить кожу и, собственно, вернуть ПАЖ на место. Соответственно, если мы используем ультразвук, то мы просто по тому же гелю дезинкрустацию, который у нас лежал на лице, лопаткой с крабером начинаем чистить. Да? То есть мы... Снимаем пленочку с какого-то участка кожи, наносим, ну, удобнее всего, кисточкой лосьон для дезинкрустации. В плане ультразвука там не так критично прямо именно лосьон для дезинкрустации использовать, хотя его, конечно, если он есть, хорошо бы использовать, потому что он все-таки дезинкрустирует, то есть у него есть в составе компоненты, да, в частности полинелпиральдон и сок алоэ вера, который немножко тоже способствует разрыхлению. Вот это, ну, можно использовать и тоник, в принципе, в качестве жидкости, который помогает осуществить ультразвуковой пилинг. Поэтому мы снимаем пленочку, первый раз проходимся, прямо счищая вместе с отшелушенным эпидермисом вот этот гель, да, и предварительно наносим прямо поверх него лосьон, для того, чтобы у нас... Эффект кавитации ультразвуга был более мощный, да? вот эта жидкость помогает, чтобы волна не затухала в геле. И потом еще два раза проходимся последовательно по чистой коже, уже по лосьону. то есть нанесли лосьон, прошлись, ультразвуком, да, наблюдаем такой, как бы, вот этот туман мелкодисперсный, это значит, что у нас нормально лопатка откалибрована, она хорошо работает. Ну, и вы прямо на самой лопаточке тоже вот эти мутные частички эпидермиса увидите. И третий раз, обычно, три раза вполне достаточно по одному участку пройтись. Никогда не давим сильно, да, обязательно прям вот. Если мы будем давить, у нас вообще заблокируется лопатка, фактически, да, мы будем просто металлической лопаткой водить по коже, смысла в этом нет никакого, у нас не будут колебания идти, которые отбивают от шелуши Эпидермис, понимаете, да, о чем я говорю. Вот, поэтому э, очень легонечко, три раза проходим, один раз лосьон вместе с гелем, и два раза просто с переходим на следующий участок. Вот так постепенно всю кожу обработали ультразвуком, смыли все, и дальше уже, если нам нужно, э, допустим, какую-то одну-две пустолы убрать, убираем. Если же у нас все-таки в комплексной чистке, э, включая аппаратную, Предполагается более такое интенсивное, да, как же сказать, манипуляции. Да? Много комедонов надо удалить, пустул, все-таки приличное количество нужно удалить да, в районе 10, то тогда нужно работать по зонам. То есть мы сначала почистили аппаратом одну зону. Потом мы всю ее обработали полностью. Да, удалили какие-то комедоны, какие-то пустулы. И как только мы разобрались с одной зоной. То потом мы снова включаем аппарат. Обрабатываем аппаратом. Потом обрабатываем руками. И вот так вот мы двигаемся постепенно. от к подбородку, например. Ну, кому как удобно. Но многим в основном, и мне в том числе, удобнее толбак подбородку двигаться. Вот такой нюанс. да, Потому что если мы просто, допустим, почистим аппарат а потом начнем удалять комедоны. Пока у нас время дойдет до подбородка, который мы уже давным-давно почистили ультразвук, и уже там поры начали сужаться сами, самопроизвольно. Но у нас уже качество чистки именно удаления комедонов будет очень низким, потому что эффект разрыхленного эпидермиса, он уже уйдет за это время, понимаете, да? Вот это очень важный момент. Дальше, когда мы все сделали, наносим поросуживающую маску баланс вот эту, вот, э, на 15 минут, и далее, как в предыдущем протоколе, соответственно, тоник э, пер, э, после маски, да, успокаивающую маску, соответственно, на основе среза тегидрокарцетина. И завершение. вот Если кожа чувствительная, специально в этот протокол э, включила повышенную чувствительность, потому что как раз именно при повышенной чувствительности чаще всего разрыхляют не энзимами с кислотами, а вот, чистят аппаратами. Тогда мы в завершающем этапе можем использовать, например, такой препарат, как гель пектиновый. Можем, в принципе, его сочетать с участками нанесенных. Нанесенный стопакне. Стопакне да, стоп наносим туда, где есть воспаление, гель-пектиновый просто поверх нее, когда она впиталась уже на все лицо. Гель пектиновый не содержит кислот, но, несмотря на это, он имеет кислый pH. Он достаточно дешевый, то есть он такой один из самых недорогих препаратов это аппаратный гель, на самом деле. Вот, но благодаря тому, что цитрусовый пектин дает вот этот pH 3,5 половиной, он очень хорошо держит в узде условно-патогенную микрофлору, которая любит щелочной pH. Поэтому пектиновый гель, как в домашнем уходе, можно использовать, как противовоспалительный гель первым вечером наносить, как уходовый препарат, и можно закрывать им чистки, например. Дальше мы уже смотрим, надо дарсонвалить по пудре, не надо дарсонвалить, значит, по сухой коже можем продарсонвалить, продансар, вот, воспалительные элементы, напомню, дистантным методом, все остальную кожу, контактным. Гриб, грибовидный электрод то удобен для этого. В принципе, можно и дистантным методом повернуть его боком и делать. Но для дистантного метода пристреливать как прыщи удобно палочковидным электродом, если у кого несколько электродов есть на Дарсонвале. Вот. Ну и баниоцин опционально, если какая-то все-таки пустула была удалена, достаточно такая мощная, и пациент готов использовать его дальше дома некоторое время. Так, по поводу этих двух протоколов, если вопросов нет, я расскажу на этом слайде, да, специально выписал важные моменты, что нужно говорить пациенту и как его нужно убеждать, чтобы он этого не делал, да, после процедуры, чтобы его потом не обсыпало заново и не было каких-то осложнений, а дальше я протокол травматичной чистки покажу. Вот, и уже поговорим чуть-чуть о домашнем уходе и постараемся закончить. Соответственно, после процедуры, естественно, не трогать лицо руками, минимум 12 часов, не использую декоративную косметику, как раз э, очень хорошо, поэтому делать процедуру в вечернее время, по крайней мере, он гарантированно пойдет, скорее всего, спать, да, если не пойдет в ночной клуб. Вот. Э, это шутка. Э, минимум 12 часов, э, соответственно, не использовать декоративную косметику. Сейчас я отвечу на вопрос. Вот. Э, 2-3 дня избегать по возможности вообще тональных средств, э, то есть, если чистка была, естественно, не а какая-то вот такая вот, все-таки с повреждением кожи. Нельзя в спортзал, бассейн, баню, сауну, солярий, три дня после чистки. Это очень важно, потому что здесь как раз очень многие делают вот эту ошибку и потом получают усложнение. Используются одноразовые полотенца. То есть, можно использовать обычные такие бумажные да, полотенца, Одноразовые, да, у кого какие есть. Вот, но если не хочется там засорять окружающую среду кучей одноразового всего, то можно просто купить в каком-нибудь Ашане наборчик из 10 там или два наборчика из таких вот маленьких полотенчиков небольших, да, и использовать просто одно полотенце в день, да, утром и вечером мы, допустим, им протерли лицо и кинули в ведро. Раковину, да, потом в конце недели прокипятили их, или там хотя бы, чтобы больше 60 градусов была температура воды, которую вы стираете, ну, лучше, конечно, 95, вот, многие машинки это позволяют, просто закинули туда все эти полотенчики, и потом на следующей неделе себе опять выложили комплект в корзиночке красивой, вот, поэтому здесь как раз можно и так позаботиться об экологии, но при этом не обсеменять кожу микробами, пользуясь неодноразовым полотенцем, при проблемной коже это важно. Если кожа нормальная, тогда она прощает некоторые огрехи. Действительно, наш иммунитет достаточно сильный, и кожа хорошо защищает нас от агрессии внешней среды и всяких микробов. Но если кожа поврежденная, с нарушенным гидропидным барьером, то одноразовое полотенце, либо многоразовые, но используемые в сутки один раз, это очень важный момент. Три дня можно применять после чистки актонисепт или хлоргексидин 0,5% два раза в сутки, но как бы не дольше, потому что мы тогда будем уже нарушать нормальную микрофлору. Если не было сильных повреждений кожи и удаления пустул большого количества, то нет необходимости применять антисептики после чистки, только если есть повреждения, да, условно говоря, микротравмы, ранки. Не подвергаться естественной инсоляции, разумеется, в течение минимум трех дней не купаться в водоемах они тоже не нестерильные, и в море в том числе. Вот. Поэтому чистки лучше делать тогда, когда вы не планируете таких мероприятий. В течение недели, соответственно, не проводить никаких агрессивных действий, то есть не скрабировать, не перинговать, не использовать даже ту же маску после такой хорошей чистки, а потом уже начинать в регулярном режиме один-два раза в день ее использовать в домашнем уходе. Умываться лучше кипяченой водой или отварами трав, если не лень их варить. Можно гидролаты использовать, можно использовать воду, которая у многих течет из крана на кухне с обратным осмосом, очень хорошо очищенную, не жесткую мягкую воду для того, чтобы не провоцировать чувствительность Кожи, и, как говорится, водопроводная вода она бывает довольно-таки агрессивная и жесткая. Так, теперь вопрос: после чистки можно пользоваться фенистил гелем? Обурно со своей так снимать? Но если вам помогает фенистил, да, это все-таки антиаллергический препарат, как бы он действительно зуд, покраснение может снимать. Недаром его используют как раз для этого, да, особенно когда там, насекомые покусали и так далее, и помогает он. Вот при каких-то там дерматитах, да. На тоже финистил иногда помогает. Ну, он такой довольно-таки слабенький. В принципе, если вы там пару дней после чистки им, им пользуетесь и вам он помогает, можно и его использовать. Вот, если именно вот как раз в реактивности кожи дело. Да? Но, в принципе, с тем же успехом можно и любой другой успокаивающий гель взять, например, пробиоскин гельтековский, сравнить, посмотреть, что будет лучше. Да? Вот, как вариант. Ну, а чистка коротко. Я думаю, что эта информация для вас отненова. Снятие макияжа, как обычно, соответственно, как мы уже говорили. Сосудоукрепляющие есть гельтековские гели. На самом деле.. Гертейковский сосудокрепляющий гель самый такой популярный, конечно, это антикуперозный гель, но его надо проверять, делать аллергопробол, то есть смотреть на каком-то участке, на шее за ухом, может где-то на лице небольшом участке, потому что там ниацин, то есть никотиновая кислота в форме неацин, в самой своей такой мощной форме находится. Другое дело, что ее там совсем мало. Там есть основной, там все-таки хедлайнерский состав, это сосудоукрепляющие экстракты, конский каштан, 200 красные это траксирутин, Но неоцин, там витамин С, да, но неоцин там все-таки присутствует. Он должен стимулировать сосуды, как мы любим говорить, в безопасном для них режиме, да, но некоторые люди имеют повышенную чувствительность к никотиновой кислоте и реагируют покраснениями, наоборот, а некоторые не реагируют, большинство процентов 5 людей всего реагируют. Вот, поэтому можно эти куперозные попробовать, пробнички у нас бывают, особенно если есть возможность там, добраться до нашего ЦДК, там могут их после консультации вообще бесплатно дать. вот, Можно, в принципе, эти маленькие петюшечки заказать на сайте при желании. Также хорошими сосудокопляющими свойствами обладают средства с неоцинамидом, поэтому, например, та же сыворотка Сенерджи с... Как раз с антиоксидантами, в том числе 5-процентным она тоже будет укреплять сосуды. Еще такой не совсем логичный, казалось бы, да, в контексте данного вебинара препарат это гель-моделирующий для нижней трети лица. Там тоже кладезь просто всех сосудокрепляющих компонентов, начиная от конского каштана и троксирутина, заканчивая там, кофеином и всем прочим. То есть, в принципе, гель для нижней трети лица, такой, который лимфодренажный, да, он тоже содержит много сосудокрепляющих компонентов и может подойти, например, если наносить его на все лицо. То есть есть варианты, да. ищем по компонентам состав. Вот, соответственно, отравматичная чистка, да, очищаем сальциловый Энзимная пектиновая маску на 15 минут под пленку. Помним, что при проблемной коже мы никаких массажей по энзимной маске, как мы любим перед антиэричными процедурами, делать не делаем. Да? Только под пленку, только спокойно. Да? Только хардкор. Вот, смываем водой. После этого кладем порослуживающую маску баланс на 15-20 минут. Смываем ее аккуратненько водой. Далее тоник для жирной кожи. Можно, в принципе, использовать и лосьон концентрат Нео в качестве тоника. Не обязательно тоник для жирной кожи брать. Вот. Делаем вот эту успокаивающую маску прекрасную на 20 минут, ее оставляем подольше, чтобы кожа совсем успокоилась под маховым полотенчиком. И после этого завершаем либо гелем пектином, либо альфа-дермом, если кожа хорошо переносит миндальную кислоту. Вот. Опционально после этого можно под подарсонвалить, можно по пудре, если поры не очень такие атоничные, зияющие, либо просто по сухой коже. Вот это, собственно, достаточно простой протокол от травматичной чистки. Как видим, мы ничего не давим, мы ничего не удаляем, мы ничего не трогаем, потому что кожа который э, в показаниях э, травматичной чистки, которая показана травматичная чистка, она изначально вся раздраженная, спаленная, такая, ну, очень неспокойная, поэтому мы ничего ей, травмы, никакой стресса не добавляем. Поэтому про, только средствами. Да, мы ее освобождаем от избытка роговых чешуек, и потом уже, когда подлечим человека, он придет уже на классическую чистку. Вот. Что касается домашнего ухода, э, противоспалительного, здесь важно понимать, это будет уход, который будет заменять частично лечение, да, или уход, который будет на фоне дерматологического лечения происходить. То есть э, мы преследуем две цели обычно. Либо мы э, используем лечебно-профилактические средства, которые сами по себе уменьшают активность сальных желез, воздействуют, при например, там, на 5 редуктазу на чувствительность рецепторов, на э, да. к собственно, дегидротестостерону, то есть есть такие компоненты себе регулирующие и в наших средствах, соответственно, да. или там, допустим, какие-то противоспалительные агенты а-ля серы, которые там мешают гиперколонизации кожи вот этими микробами, да. условно-патогенными, или азолаиновая кислота будет составить, то есть фактически там будет то, что может быть логично и в медикаментозном средстве. Но это может быть только тогда, когда у нас не такое выраженное воспаление, то есть, условно говоря, первая-вторая стадия окна, не очень выраженная там, поддержать ремиссию при розации, например. Вот. Если же у нас выраженный процесс, и дерматолог назначил лечение, зачастую агрессивное, чаще всего это бывает оно, то наш уход, он должен поддерживать кожу, то есть восстанавливать гидролипидный барьер и минимизировать вот эти побочки от агрессивного лечения. Соответственно, препараты выбора для ухода замещающего частично лечение, да, если можно себе позволить, то есть, при не очень выраженном процессе, это будет стоп-акне, альфа-дерм очень такая стандартная схема это утром стоп-акне, вечером альфа-дерм. Вот, также демотен используется. Например, стоп наносится на участки, а, например, на всю остальную кожу – демотен. Надо еще вспомнить о том, что не только лицо может страдать от акне, да, и вот эти все препараты, их прекрасно также можно использовать и сальциловый лосьон, и демотен, и стоп-акне на все зоны сиборейные, где могут быть высыпания, то есть спина, плечи часто это бывает, грудь, да? то есть еще сиборейные зоны. Соответственно, используем или стоп-акне утром, альфа-дерм, вечером, или стоп-акне с дематеном утром, да, альфа-дерм, вечером. А предварительно мы после очищения наносим, например, тоник баланс матирующий, если кожа жирная. Да? То есть если кожа жирная или комбинированная с жирной Т-зоной, очень хорошо работает матирующий тоник. Я вам сейчас покажу и покажу один такой момент. Вот этот тоник из, из новинок, из наших в нем тоже активный компонент – коламин. Вот, коламин здесь на самом деле содержится тоже в минеральном таком, в осадке. Да? То есть это двухфазный лосьон, для нас это новая текстура. Это суспензия. Вот, и он требует тщательного взбалтывания перед применением. То есть мы прям вот, если он долго стоял... Вот мне, например, нужно раз двадцать его встряхнуть. Вот если я каждый день пользуюсь, например, у меня дочка подростка пользуется, вот, то есть каждый день, то буквально там четыре раза стряхнул и уже он разошелся. Вот чтобы у нас э, на попчике флакона не было осадка. Вот, То есть мы его хорошенечко встряхиваем, потом на ватный диск и протираем. Вот, очень хорошо успокаивает кожу, снимает зуд, какие-то вот такие вот покраснения бывают, он еще и для чувствительной кожи очень хорошо подходит. Вот его как раз используем утром. А вечером можно использовать, например, либо салициловый алициловолосьем, либо тоник с аха -кислотами. Ну и, соответственно, всегда нам нужно убирать закупоренные поры и гиперкератоз при помощи энзимно-пектиновой маски 1 два раза в неделю вместе с маски с халином. Вот, Если же уход на фоне дерматологического лечения, да, как вот назначен на дополлен, назначен там, другие какие-то препараты, то мы подбираем максимально мягкие э, гелевые, как правило, или флюидные легкие основы, легкие текстуры, которые будут у нас фактически э, восстанавливать наш гидролипидный барьер, э, восстанавливать микробиом. Работать с иммунитетом кожным, то есть способствовать заживлению, например, более быстрому разрешению воспалительных элементов. То есть это будет демотен, пробиоскин, можно, например, утром демотен, вечером пробиоскин. Если много каких-то микротравм, которые требуют заживления именно вот при акне искориатика, то есть экскорированном акне, то гель интенсив регенерации нам в помощь, который заживляет моментально все, вот, чтобы они быстрее заживали. Поэтому можем комбинировать, например, утром демотен, вечером регенерации, или утром пробиоскин, вечером регенерации. Вариантов много, всем подходит по-разному. То есть кому-то больше нравится эмпиро кому-то больше нравится пробиоскин, прямо очень хорошо снимает чувствительность, очень обожают его люди. Вот, за счет того, что он для чувствительной кожи очень хорошо помогает, подходит. Вот, и, соответственно, ну, регенерации, понятно, там ему равных нет способности заживлять что-нибудь. Вот, в качестве тоников мы можем использовать какие-то наоборот сосудокрепляющие препараты, например, лосьон концентратные, очень хороший для пациентов с розацией, ну и вообще, когда есть проблемы с сосудами. Опять-таки, можем с утра использовать, например, тоник, матирующий себе баланс, если кожа жирная, либо если она там не очень жирная, просто балансирующий тоник для жирной проблемной кожи, а вечером, например, использует лосьон концентрат Нео. То есть, лосьон Логика понятна, да, то есть там мы фактически заменяем лечение препаратами с какими-то активными компонентами противоспалительным, а здесь мы помогаем лечению, точнее помогаем пациенту его более комфортно пережить. Ну и если сильная жирность кожи, да, и не нужно использовать РСПФ, например, в осеннее время, да, нам как раз очень хорошо пригодится матирующий флюид. Ну, просто летом в жару не все любят такой слоеный пирог на лице, поэтому матирующий, какая-то сыворотка, потом матирующий флюид, потом еще СПФ, это будет многовато. Просто кожа будет потеть под этим э, слоеным пирогом, а когда мы сможем просто матирующий флюид, например, наносить, и на него, например, декоративную косметику какую-то, то это будет тоже оптимальным вариантом. Он держит Сальность от 3 до 5 часов, как правило, ну, зависит от интенсивности да, работы сальных желез, и его, как правило, используют днем. Плюс у него накопительный эффект, вот, который создают регулирующие компоненты, там их очень много, которые, собственно, дадут со временем удлинение вот этого времени, насколько хватает, как говорится, эффекта. Уменьшение жирности, то есть матирующего эффекта. И там микроспонжики, которые сразу дают матовость, да, и вот все сосудоукрепляющие компоненты, которые и регулирующие, которые помогают уже в процессе накопить вот это вот уменьшение активности сальных желез, соответственно, у нас будет меньше жирницы кожи. Ну и СПФ. SPF обязательно, мультипротектор SPF 50 oil-free, 50 плюс oil-free, либо гель-праймер, антиоксидант протекшн праймер, прозрачный SPF тоже, если нужно там какая-то водостойкость или нужно действительно какой-то камуфляж использовать, можно на него наносить. Правда, я подозреваю, что его сейчас нет в наличии, но просто имейте в виду. Про наш антиоксидант протекшн праймер SPF 30, у него очень оригинальная текстура прозрачного геля, который защищает от солнца. Смывать... Все солнцезащитные средства лучше с гидрофильным маслом. И для как бы вариантов, да, мы дополняем уход, например, крем сывороткой для век с эффектом лифтинга на область глаз, да, и если нам нужно, как говорится, дополнить еще уход антиэйдж-средствию, то мы подключаем достаточно сильное антиэйдж средство, чтобы немного их использовать, да, встраиваем в эту рутину, то есть это будет Сиэнерджи, это будет 5 пептидов, опять-таки крем-сыр для век с эффектом лифтинга, то есть, в принципе, эти препараты будут работать именно с возрастным уже лицом, с проблемной кожей. Вот в осенне-зимний период в первый наш вот этот вот блок да, уход лечения может добавиться ретинол, потому что он тоже обладает противоспалительными свойствами. Вот, ну и парочку примеров уже, чтобы закончить. При молодой проблемной коже, например, как можно сформировать рутину. Щадящее ощущение утром и вечером с гелем очищающим. Тоник, матирующийся баланс потом. Потом стоп нанесли тонким слоем либо на участке с воспалением, либо на все лицо. Вот, если не на все лицо наносим, то можем нанести еще демотен или пробиоскин. Вот, утром, если индекс инсоляции, смотрим в прогнозе погоды, да, Позволяет э, с маленьким СПФ выйти или вообще без СПФ. Э, значит, ориентируемся на индекс инсоляции. Если УФ-индекс выше 3-4, то наносим уже солнцезащитное средство. Вечером обязательно двухэтапное умывание с антиоксидантами гидрофильным маслом плюс мусс очищающий. Вот. Ну, опционально можно и гель очищающий использовать, кому что нравится. Кому, какая текстура больше, как говорится, Пойдет. вот И дальше отшелушивающий лосьон салициловый с 2% салицилкой и коровы, и дальше стоп окней либо обновляющий фрит альфа-дерм. И один-два раза в неделю такой вот уже уход направлен на глубокое очищение, то есть зимная маска, и после нее просуживающийся баланс. Вот. Соответственно, если назначено медикаментозное лечение, то, как я уже говорила, уходом убираем по бочке. То есть мы активные препараты там, с азолаиновой кислотой, с миндальной кислотой заменяем на более нейтральные препараты, восстанавливающие гидропидные барьеры и нормальную микрофлору. То есть демотен, пробиоскин, пектиновый гель. Вот. Соответственно, если мы в осенне-зимний период вдруг используем ретинол, ну, это как раз больше будет характерно не для молодой кожи, а уже кому исполнилось, там, допустим, 30, цвет, вот то целый лосьон перед ним не используем заменяем на тоник для жирной проблемной кожи а, предваряем может быть какой-то вопрос возникший да у кого-то может меня просто спрашивали часто можно ли наш ретидермат использовать ну, не для возрастной кожи да, можно, на самом деле, и в 22, там и в 25 можно использовать ретидерм именно с целью противоспалительной. То есть бывают такие ситуации, когда человек ну, вот на отрез не хочет использовать синтетические ретиноиды, ему очень плохо от диферина, от клинзита, от, тем более от эфизела, вот, то есть он не хочет ходить с раздраженной шелущащейся кожей. А, например, ретидерм 0,25, он более мягко действует, да, при этом немножечко все-таки активность воспаления уменьшает, плюс неоценамид уменьшает, а уменьшает сальное жилет. Да, и за счет этого тоже воспаление становится меньше. И в принципе при такой, скажем так, не очень выраженной форме акне, когда медикаментозное лечение не совсем нужно, можно ретинолом попытаться заместить комплайнность, так сказать, пациента будет лучше, допустим, к нему, нежели там к тому препарату, который он просто попользуется несколько дней, весь покраснеет, обшелушится и бросит. Вот, Можно заменять, но осторожно, потому что все-таки лечим мы обычно медикаментами, а ухаживаем косметикой. Вот. Ну и пример домашнего ухода для зрелой проблемной кожи, тоже щадящее очищение, тоник для жирной проблемной кожи. Сразу указала я PH его, да, чтобы вы не, не боялись, что мы, например, пептиды нанесем на кислый тоник. Тоник даже на проблемной коже, у него нейтральный pH, поэтому мы можем спокойно нанести 5 пептидов, а уже после 5 пептидов мы можем нанести, например, локально на те участки действия воспаления стоп-акне. И стоп-акне, он тоже не навредит пептидам, потому что у него тоже pH в районе 5,5, да, который не будет разрушать пептидами релаксанты, которые не любят pH ниже 4. Вот, соответственно, утром мы обязательно защищаем кожу, особенно зрелую, да, средством судозащитным, потому что все-таки при зрелой коже, как мы в самом начале обсуждали, пигментация – это распространенный недостаток. Вот, ну а вечером, как обычно, двухэтапное умывание. Можем использовать тоник с ахокислотами. Если есть сосудистые проблемы, можем лосьон концентрат Нео в качестве тоника использовать вообще для возрастной кожи. Чем старше человек, тем больше ему нравится лосьон концентрат Нео. Я сама фанат лосьона концентрата Нео, честно говоря. То есть можно его подключить. Обновляющий флюид альфа-дерма мы можем использовать. Тогда уже не будем использовать перед ним, естественно, пептиды. Вот, Альфа-дерм сам по себе является и анти-эйдж препаратом, то есть он работает и с пигментацией, и дает эффект лифтинга, да, и на зону вокруг глаз и шеи можем еще донести крем-сыворотку для век с эффектом лифтинга. Вы помните, что зона вокруг глаз очень похожа по структуре на зону шеи, поэтому все, что подходит хорошо для век, хорошо и для шеи пептиды тоже очень хорошо укрепляют шею, и вот эти вот кольца венеры становятся менее выражены, если мы используем 5 пептидов, например, регулярно. Вот, также можно встраивать сиэнерджи, допустим, если нужны антиоксиданты больше, да, человек, грубо говоря, только что приехал из отпуска, где он загорал или еще что-то, или он там на даче живет под солнцем, постоянно огород копает, то сиэнерджи будет очень нужно, потому что антиоксиданты нам позволяют избежать антиоксидативного стресса и предотвратить фотостарение по возможности. Альфа Альфадерма можно заменить на ретинол, либо чередовать с ним. Если кожа очень плотная, жирная, с гиперкератозом, то допустимо использование и ретинола, и кислот, но, естественно, не в одной рутине, то есть не в течение одного дня, а разносить по времени по дням. Например, три раза в неделю ретинол используется вечером, до да, остальные дни, например, используется ментальная кислота в виде сыворотки альфа-дерм. Вот. Соответственно... Почему-то я два раза... А, чистку дома я специально вынесла как бы в отдельный слайд, но это больше для тех, кто дома будет это делать, для обычных людей, не отягощенных косметологическим образованием. Вот, самый простой вот этот вот процесс глубокого очищения щитящее очищение муссом или гелем. Да? Соответственно, если была косметика, какая-то камуфлирующая средство или СПФ, используем предварительно гидрофильное масло. Его, в отличие от гелия и муссов, наносим на сухую кожу, а гелия и муссов наносим на влажную. Вот. Отшелушивающий лосьон, энзимная пектинная маска под пленочку на 15-20 минут, смываем, потом наносим маску глиняную Себобаланс на 15 минут, смываем, дальше тоник с ахокислотами и обновляющий флюид альфа-дерм, либо гель пектиновый. Предпочтить не альфа-дерм, но если очень чувствительная кожа, кислоты прям вообще никак не воспринимает, тогда пектиновый гель. Но если кожа очень чувствительная, тогда и энзимную маска будет, возможно, не очень комфортно. Вот, соответственно, вот как бы, наверное, все, что я хотела вам рассказать, да, я еще бонусом сюда два слайда присовокупила со всей сезонным пилингом, потому что скоро у нас уже наступит осень и можно будет уже более скажем так, не так осторожно, да, использовать сезонный пилинг, хотя он сезонный, а миндальная кислота в нем почему я его именно сюда привнесла к этому вебинару, да, потому что миндальная кислота, она, мы помним, обладает хорошими антибактериальными свойствами, поэтому иногда для кожи проблемной, когда она в такой, ну, под острым состоянием, более таком, ближе к ремиссии, да, когда, конечно, нет обострения и гиперчувствительности, можно делать миндальные пилинги курсом раз там, в 7-10 дней, и это тоже дает хороший результат именно при как раз комедональной форме акне, при склонности к вот этому гиперкератозу, когда тусклая кожа, грубая. Вот. И тут у нас вопросик еще упал. От Юли. Важно ли последовательность нанесения пептидов? Слышал два предположительных мнения: одно, что пептид надо наносить на сухую кожу, чтобы было воздействие; другое, что надо наносить на влажную тоника кожу. Полинциалимус На самом деле не нужно над этим я, я так бы сказал, заморачиваться. Смотрите, единственное, что момент, следите за тем, чтобы тоник ваш не был таким тонером, да, самодостаточным продуктом, который будет создавать такую пленку, окклюзию на кожу дополнительную, да? то есть будет такой гелеобразный, может быть, плохо впитываться, или какие-нибудь, может быть, даже солюбизирование масла, некоторые тоники содержат, бывает такое. Вот, вот. На такие продукты, как сыворотка, да, вот 5 пептидов лучше не носить. Поэтому, наверное, та рекомендация, которую вы слышали по поводу сухой кожи, имеется в виду просто на свежеочищенную, хорошо, как говорится, очищенную кожу сразу после умывания, ну и тонизации обычным тоником, да, то есть когда мы протираем кожу, например, ватным диском, каким-то жидким тоником, который у нас просто дочистит кожу от остатков ПАФ, становит ПАШ и уберет остатки балластных веществ, которые были в не очень идеально чистой водопроводной воде, да, соли там всякие и так далее, вот, поэтому да, тонеры я бы не стала использовать, потому что беспиртовые тоники жидкие, вот которые как просто жидкость, вот которым можно орошать лицо, наш там например тоник с для проблемной кожи, пожалуйста, можно перепить Носить, ну, любые практически там тоник с гидролизатом, коллагена, алоэ вера. Вот, например, тоник с гиалуроновой кислотой, который немножко гелеобразный, я вот меньше люблю, как говорится, рекомендовать перед пятью пептидами, хотя они, в принципе, нет проблем в их сочетании. То есть, если вы на ватный диск используете тоник, хорошо протер лицо, он впитался полностью, да, то есть, как бы, вы дальше можете нанести пять пептидов, слегка втереть в те зоны, где миролаксанты должны более активно поработать, ну, как положено их наносить. Вот. Но в целом, просто у нас достаточно лаконичный простой состав у этого тоника, а, например, у тоноров корейских там вообще много чего может быть, вплоть, как я уже говорила, до солюбилизированных масел, да, то есть там наполовину тоник, уже наполовину самостоятельный препарат, сыворотка, эссенция какая-то. Вот. Поэтому вот на них бы я не стала рекомендовать. Поэтому да, азиатские тоноры не стоят, наверное лучше жиденькое какое-то средство использовать для тонизации и нанести пептиды и главное не наносить сразу после кислых тоников с кислопаш да или ну то есть если вы используете тоник с кислотами прямо очень надо после него нанести пептиды тогда просто подождите там минут 30-40 да и паш восстановится и в общем вам тогда уже будет не страшно наносить пептиды и сразу под кислые средства такие как например альфа не надо влажная кожа не не думаю, что сильно увеличит их проницаемость, потому что все-таки их проницаемость зависит от а, тех инхансеров, в которых они растворены в средстве. Вот поэтому... Ну, просто когда вы только свежеумыты, да, только что протерлись тоником, понятно, что кожа воспринимает препарат лучше. Поэтому я не думаю, что она сильно увеличит, но как бы, если у вас кожа уже после умывания, там, вы полчаса-час там погуляли, и где-то, если она жирная, она выработала еще кожного сала дополнительно, да, то, ну, может быть, тогда нужно ее еще раз протереть тоником нейтральным и нанести 5 пептидов. Ну, мне так кажется. На самом деле, каких-то вот мало-мальских доказательно эффективных исследований на эту тему я не встречала. Да, пилинг без нейтрализатора. Сейчас прям вот, чтобы нам уже не задерживать никого. Мы, я сейчас сюда... Перелесну на протокол. Да, протокол у него простой. Это гелевый пилинг, это коллоидная система. Он очень поверхностный, он, не, он такой щадящий. То есть он практически не вызывает шелушение. Очень редко, когда вызывает мелкопластинчатое шелушение. Поэтому его можно как флеш-пилинг на выход использовать. Один слой в 5 минут. Там и даже бывает, что и 10. Такую гладкую кожу такую натянутую. Вот, но при этом не будет человек шелушиться и не будет никаких покраснений, заражений. А в стандартном использовании это очистить кожу, соответственно, протонизировать ее, подсушить, защитить чувствительные зоны. Барьерным средством можно использовать наш гель Царамин Skin Saver, например. Ну, обычно эти зоны – это вокруг рта, возле крыльев носа и вокруг глаз. У кого-то, когда татуаж бровей, что же на брови нежелательно, чтобы показал, попадал пивинг. Вот, соответственно, потом мы... Распределяем пилинг в перчаточках, пенетрируем его массажными движениями, после этого ждем 5 минут, да, потом еще раз, да, наносим еще один слой, например, да, то есть стандарт от одного до трех слоев, да, чем грубее кожа, там, тем больше хочется глубоко, ну, такое воздействие более сильное, тем, как говорится больше слоев, да, 2 или 3 получается. Вот здесь, в отличие от спиртовых пилингов, надо понимать, что нанесение последующего слоя, оно не создает более глубокое проникновение. Оно просто позволяет вот этому впитавшемуся уже подсохшему гелю опять подраствориться и новую порцию кислоты получить, да, коже нанести ее. Поэтому мы каждый последующий слой опять немножечко втираем, да, для того, чтобы он лучше пенетрировал. И вот последний слой у нас получается третий, соответственно, на 5 минут общая экспозиция 15 минут получается. Соответственно, потом мы его э, смываем большим количеством воды комфортной температуры, то есть такой еле теплый он нейтрализатора не требует. Вот. И, соответственно, для того, чтобы наиболее такой оптимальный результат достигнуть, надо сделать 5-6 процедур, ну, минимум 4 раз в неделю, да, или там раз в 10 дней, кому как удобно. Вот. При чувствительной коже, при обострении акнорозация, при поврежденной кожи, при обострении герпетической инфекции, соответственно, мы никакие пилинги не используем, и то же самое мы не делаем, если у нас человек принимает пероральный системный изотрицинаин. вот Сотретро, и аналоги. Собственно,